В Великобритании скончалась женщина, отравившаяся ядом новичок. Чуть более недели назад она со своим партнером была доставлена в госпиталь в Солсбери, где ранее проходили лечение бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь. В покушении на них Лондон обвиняет Москву. Но связаны ли эти два случая напрямую, выясняла Ирина Попахова. После гибели 44 летней Дон Стерджес полиция начала расследование убийства. Британские политики выразили соболезнования родным и близким погибшей, матери троих детей. Ее партнер, 45-летний Чарли Роули, до сих пор находится в критическом состоянии. Жители городка Эймсбери, что в 11 километрах от Солсбери, были госпитализированы 30 июня симптомами отравления. О паре известно, что оба были безработными и могли копаться в мусорных баках. Зная об их образе жизни, врачи сначала предположили, что причина отравления – передозировка наркотиками. Но потом выяснилось, что они подверглись воздействию вещества той же группы нервно-паралитических ядов, как и то, которым в марте отравили скрипалей. Известно, что накануне отравления пара ездила в Солсбери. Там они ходили по магазинам, потом были в парке. Теперь службы безопасности ищут зараженный предмет, с которым пара, возможно, случайно вступила в контакт. «Их реакция на яд была такой сильной, что это привело к смерти Дон и к критическому состоянию Чарли. Это означает, что они получили большую дозу, и мы предполагаем, что они трогали руками контейнер, который мы сейчас ищем». Прямой связи между этим инцидентом и отравлением Скрипалей полиция пока не обнаружила. Насколько известно, пара не работала со спецслужбами, поэтому указаний на предумышленное нападение нет. Власти Великобритании просят Москву оказать помощь в расследовании обоих случаев. В отличие от покушения на Скрипалей, в этот раз британские власти пока не намерены вводить санкции против России и призывают не делать поспешных выводов. В марте, после отравления двойного агента и его дочери, Лондон не стал дожидаться результатов расследования и сразу выслал из страны российских дипломатов. Однако власти Великобритании по-прежнему считают Россию ответственной за нападение на Скрипалей. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.